Добрый день, дорогие друзья, с вами Макара. Сегодня я буду делать гайд, как же пользоваться Apple Studio 20. Поехали. Логично, для начала нам надо зайти в эту студию. Нажимаем. После того, как вы зашли в программу, мы называем файл и проект И нефт, вот это вот, чтобы создать новый проект. Так, ребят, а нам надо... Мы вот, мы создали с вами новый проект. И теперь мы с вами нажимаем вот здесь, вот у нас есть такая красивая панель, да, сейчас я это уберу, этого у вас не будет. Так, вот, э -э, интересная панель, которая должна у нас начинаться отсюда. Это та самая панель, которая вам поможет написать ваш, ваш, ваш, ваш бит. Да, интересно. То есть, смотрите, э -э, надеюсь, вам будет, если вам будет громко, то мне не все равно, поэтому я сейчас могу сделать потише чуть-чуть, да, вот так вот сейчас я проверю ну как вам? так, я надеюсь, что вам хорошо будет слышно меня, да? при каждом нажатии моей кнопки записи у меня начинается сначала, вот такой вот у нас получился интересный, да, бит да, чтобы его создать, мы должны нажать на вот эти вот кнопочки так, смотрите, давайте кик мы сделаем вот так вот да. А хлопок, клапан мы поставим вот сюда. То есть вторая строчка, третья октава. У нас уже получается бит, да? Пум, пум, пум, пум. Я один раз пытался сделать все сразу вот здесь, вот, да, то есть сюда вставлять все. Но нет, ребяточки, не надо так делать. Так, открываем эту панель. Это же самое, да? Господи, у меня все не туда, руки лезут. Так, ну вот. Вы можете что-нибудь добавить там, например, вот это, да? Там, поставить через два. Так. Вот такой-то у нас интересный. Вот это, вот это у нас что? Это можно поставить через каждую четвертую. Нет, можно поставить через каждую восьмую. Ну, можем мы из вообще удалить. Вот. Вот так вот круто у нас, ребят, получается. Мы можем закрыть эту панель. И чтобы создать какую-то басы, басы поставить, да? Сопоставить басы, извиняюсь, я хотел хоть Мы нажимаем PAX. И здесь что-то должны выбрать. Выбираем Instruments. И классик 80. Бас, бас, бас. Инструмент, бас. Классик 80. Но это нам пригодится потом. <скох> Выбираем keyboard. Да? Открываем опять эту панельку. Если она у вас ускочила, я ее постоянно зачем-то закрываю. Close ground, Переносим. Здесь такая прикольная анимация. Переносим в самую верхнюю строку. Чтобы у вас не обводилось, а именно сверху. Была черточка. Ждем, пока у нас у нас оно загрузится. У нас сейчас вот здесь вот появится панель, ну такая типа окошко, да. Мы его сворачиваем. Не обязательно, можете его закрыть. И если мы с вами просто вот так натыкаем, да, там через два, получится вообще некорректно. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на Close Grand, Пианино Roll, Пианино Roll. И здесь у нас выскакивает такое, такое, ой, выскакивает такое интересное окошко. Нажимаем развернуть на весь экран. И у нас получается вот такой вот бит, который мы видим здесь. Да, вот так. То есть мы с вами сопоставляем, получается, ноты пианино с нашим битом. Да? Так, давайте вот сюда еще поставлю. Так. Тун -тун. так, давайте. Вот такой вот у нас получился интересный биточек. Давайте вот сюда еще что-нибудь вставим, мелкое, да? Так, вот сюда еще что-нибудь мелкое поставим, да? Давайте вот сюда еще что-нибудь мелкое поставим, да? Но как вы видите, да, чтобы извиняюсь, очень маленький бит. Он у нас идет на секундочку. Блин, как тебе... Всего лишь на одну секунду и 13 миллисекунд, 15... Ой, господи. Короче, не слушайте меня, пожалуйста. Не, вослуш... не вслушивайтесь четко в мои слова. Вот так вот. А, смотрите. То есть у нас маленький клип. Мы нажимаем, зажимаем Ctrl, вот так вот выделяем, зажимаем Shift, берем за любую ноту и перетаскиваем ее. Ну. А ну, перетащили и что дальше. Так, ставим эту штуку опять в начало. И что случилось? Где клип? Я не понял. Где клип? Клип не продолжается. Но мы с вами открываем снова это окошко. Да, выводим его наверх всего. И вот здесь вот продлеваем его еще на 4 октавы. Пианино свернулось почему-то. Интересно, почему? Открываем его, открываем вот эту менюшку. И продолжаем писать клип. Здесь мы с вами прописываем... Ставим здесь такую штучку в конец, чтобы у нас продолжилась вот эта штука. Нажимаем здесь опять 2 через 2. Нажимаем здесь у нас... Смотрите. Можем поставить вот так вот, да? Но что-то у нас не складывается, потому что здесь все совсем по-другому. Ой, что-то меня Надо, короче а ну да логично логично надо отсюда откуда-то начинать ну да ребят я понял в чем ошибочка надо здесь подправить чуть-чуть вот так Капец, я разучился просто лезать то есть на B4 нам надо поставить сейчас да, серьезно, нам надо, надо прям вот тут вот поставить господи, я вообще не понимаю, как это работает сейчас на, на самом деле давайте мы с вами просто сейчас напишем бит то есть нам не надо сейчас будет через пианино это все лепить так что это такое? что это такое сейчас было? Так, удаляем. Сейчас, как это, как это удалить? Как это удалить? А, точно, нам надо сейчас вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Все это мы с вами удаляем. Пианишку, да, удаляем. И заходим опять в это меню. Да что, что, -что случилось? Я не понимаю. Что за бред включился со мной так а господи я не то делаю так угу. да что ж такое что-то более похожее на клип вот так вот вот да вот так вот у нас ребят получилось заходим в гранд ролл пианино ролл пианино ролл и сопоставляем ноты так, так. короче, мы это с вами все удаляем, мне не нравится вообще. так угу так я попробую сейчас что-нибудь написать ну вот, ребят, у меня что-то получилось у меня что-то получилось такое. Вот так вот. что-то получилось. И сейчас нам нужно выставить басы. Наконец-то. Заходим в бас. Классик 80. Ставим в самый низ. Это невозможно. Нажимаем опять пианино-ролл. Если у вас басы не меняют тональность, да, заходим обязательно в Optimus, General Optimus, Audio. А, ой, нет, не в аудио, не в аудио. генерал да. И пишем здесь red, simple, tempo, information. Да? Мы убираем красную точечку, убираем ее. И чтобы программа хорошо работала обязательно, здесь мы с вами в девайс выбираем EFL Studio ASIO, здесь мы с вами выбираем самое высокое число. Ну и все. Выходим из настройка. Давайте вот здесь поставим. Только. Давайте поставим здесь. Давайте вот здесь поставим внизу. Тоже. Вот здесь вот этот момент мне не нравится очень сильно я его сейчас уберу так, ну вот, ребят мы так с вами не... а. угу. вот, вот такой то вот у нас получился Теперь... Ну, вы можете там что-то добавить. Вот сюда можно там добавить вот эту штуку. Вот эту штуку. Вот сюда. Что да. это такое? Что это такое? О, да, здесь круто она идет. сделали этот музон и теперь поправляем его такой ну, ладно короче неважно а. заходим с вами вот сюда нажимаем вот здесь вот мы с вами нажимаем сибайчину да и вот чтобы у нас Берем вот это. Shift. Зажимаем Shift, нажимаем на первый и последний. Закидываем это дело вот сюда. Чтобы у нас прослушивалось именно вот этот файл, который мы сюда вставили, да. Мы с вами нажимаем вот здесь, видите, курсор, да, вот он. У меня бегает тут. Да, видите? Нажимаем вот здесь, вот, да, там, где кнопка воспроизвести. Нажимаем не «Пад», а Song. song. Видите, да? Нажимаем пробел. Так. Зажимаем Ctrl. Зажимаем... А, нет, за, да, зажимаем Ctrl. Это все с вами выделяем. Shift. И вот так вот делаем такую, можно сказать, уже подбитовку. Да? Вот так вот. Вот так вот вот так вот ну вот так вот проверяем что у нас нигде они не вместе идут и вот ребяточки так это у нас так вот ну вот так вот ребяточки можем даже проверить что такое... к ага. Понятно. Потом, ребят, нажимаем файл, экспорт в mp3. И тут мы с вами делаем... Выбираем куда. Давайте на рабочий стол. Где он? Вот он. Нет, давайте не будем заменять, а заменим его так. Интернет. Вот так вот, вот так вот. Enter. И здесь выбираем все качества нашего звука. Там можно тут что-то подкрутить, тут что-то подкрутить. Нажимаем старт. Вот так вот быстро. Нажимаем закрыть программу, yes, можно не yes, конечно, нажать, Ой. закрываем, и у нас сейчас закроется программа. После закрытия программы у вас может открыться вообще любой браузер даже, который вы, может, даже и не знаете, может быть, там, Яндекс, Опера, или Chrome или там, какие еще браузеры существуют, но это не, про, не прям сразу происходит, да, вот он, видите, открылся у меня, но я его закрываю. И вот, что у нас получилось. Где эта штука находится? Так, ну вот. И у нас появился на рабочем столе вот этот файл. Так. И вот он у нас. Что у нас получилось? Давайте послушаем. елки палки называется. Запускаем программу заново. Ничего страшного, ребят. Мы здесь с вами сохранили да, этот наш проект. Да, нам повезло, что я его всегда сохраняю. Ой, что-то я тут нашаманил. А где? Ну, я не понял, и что, где? Ладно, ребят, я сейчас попробую что-то типа такого же слепить. Короче, ребят, сохраняйте файл под сонг. Да, давайте я сейчас быстро что-нибудь сляпаю. Блин, господи. Так, вот. Так. Ну, вот, короче, главное, сохраняйте под сонговым. Да, я просто для прослушки это сделал и забыл. С вами был я, Макар. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока.